Сколько времени вы тратите на поиски и покупку страхового полиса? День, два, а может и неделю, если идете к страховщикам лично. Куда удобнее, когда вся информация для принятия решения находится на одном сайте? Онлайн-сервис FinScanner собрал страховые продукты от более чем 20 проверенных компаний. Здесь можно выбрать оптимальное по стоимости и наполнению ОСАГО, быстро и удобно оформить зеленую карту или туристическую страховку. Мы решили создать сервис, который объединит в себе все то лучшее с, с финансовых услуг в одном месте и создаст такой трастовый бренд с дост, легким и простым доступом к финансовым сервисам. Мы на самом деле строили всю работу компании на трех основных принципах. Это тот принцип, что клиенты должны получать наиболее полную информацию о продуктах и таким образом они могут делать свой осознанный выбор. Второй момент – это было доверие, то есть мы хотели объединить в этом сервисе наиболее проверенных поставщиков тех или иных услуг и сами таким поставщиком являться. И третье – это время, поскольку все сейчас его ценят, и мы хотели сделать сервис максимально удобным и быстрым, чтобы клиент за считанные секунды-минуты мог получить те продукты, которые он хотел. Заказы и оплата страховых продуктов доступны в режиме 24 на 7 из любой точки мира. Достаточно лишь иметь под рукой любимый гаджет, под Отключение к интернету и свободных 7 минут. В принципе, это была одна из наших основных задач. Это сделать сервис доступным 24 на 7, чтобы клиент в любое время суток мог обратиться к нам в сервисную службу. И независимо от того, какой полис какой компании страховой он выбрал или какую другую финансовую услугу он оформил. Если у него возникла проблема, у него обязательно менеджер нашей, нашей службы поддержки, он ее должен решить. У нас онлайновая модель. Онлайновый канал продаж, он всегда более дешевый, поскольку путь от провайдера услуги к клиенту он гораздо быстрее за счет этого мы можем предоставлять улучшится процесс выбора и покупки полиса интуитивно понятен и занимает около 7 минут попробуем на примере осаго для легкового автомобиля с объемом двигателя 2 литра вводим необходимые данные по авто и нажимаем поиск предложений по нашему запросу нашлось более 10 предложений для удобства отсортируем их например по рейтингу кстати во вкладке подробный рейтинг отображена статистика работы компании и отзывы пользователей выбрав наиболее более подходящую компанию по условиям, нажимаем «Купить». Оставляем контактные данные. Далее нажимаем «Продолжить оформление онлайн», чтобы самостоятельно заполнить детали по страховке и оплатить продукт онлайн. На электронный адрес получаем личный логин и пароль для авторизации на сайте. Ваша последующая покупка на сайте займет еще меньше времени. Если хотим, чтобы финсканер запомнил наши контактные данные, выбираем «Оформить в один клик». И в течение 5 минут с вами свяжется менеджер онлайн-сервиса для уточнения всех деталей. По многим продуктам на сегодняшний день в Украине есть требования выпускать оригиналы полисов с мокрой печатью и подписью клиента. Поэтому клиент получает в таком случае и скан-копию полиса в момент, когда он заканчивает процесс приобретения на сайте, плюс ему доставляют оригинал полиса нашим собственной курьерской службой, либо же новой почтой по Украине. На сегодняшний день у нас есть задача запустить сервис на четырех рынках, кроме Украины, и в два из них, это Польша и Литва, у нас находятся в процессе запуска. И у нас есть продуктовый вектор развития, включает в себя именно наполнение дополнительными продуктами к тем, которые у нас уже на сегодняшний день запущены. Есть вопросы? Служба поддержки FinScanner работает 24 на 7.